Как микро? У нас два туркмена, они пальцы. Ну как бы, гений тут только одни, надеяться в экстремии, все лет и стремин генерал. Не задумался это как мизерой. Это профессионал своей игры. Это просто нереальный немереальный человек знает все на кибер.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 Мизеру, а ты... бой, я просто не бой, знаю, бой, манял, Это бы на муву игре. А, твою мать. Мизеру. Вот я не знаю, что ты бог какие этой игры, но вот теперь вот я вот понимаю. Там просто мувы просто миллион на миллион... Не, Мизеру, конечно, отыграл сегодня, просто катку, как бог. А вот арку видишь его, его, да? Я распечатаю его в аватарку и повешу себе на ком. На напротив ой, кровати, ой. повешу, ой. буду, как здесь мориться за него. Я взял ну ч, он мне хорошо повесил с этим в виду? Красиво. Тебе понравилось? Он прыгнул справа, но слева прыгнул так очень быстро, я не знаю. Мне понравилось. Нахер. Услышу. Привет. Легкий Ай, Please just shut Рокет, ты на месте, ты живой? Рокет, был Ро, свитч да. Эй, парей. в дискорде. Да у меня брата живой играл, я в 100 ходил Что ты хочешь? Я жду. У меня банан пушнул. Вон, а тебя чик оттуда. Я за фантом стану. Я не вижу, банан будет у Я только хотел думать, брать Я ещё никогда в жизни не умирал в каждом раунде. Да мне меня это не я плачу. Может я ливну, а потом в конце присоединю? Ребята, ребята, ребята, пофиг. И брат, полтора кила за половину игры. Хорош. Постоянно команда пусть, блять, надо. Побежал, он тренинг, <laughs> Чё это за клоун? Сменил, хорош Чистый подряд захотел, да? So... Пошли с нами, додик <laughs> <сос> <сос> <сос> Так спокойно с тобой, додик Я уже не удивлен просто Ромни. Молодец, не верю Я в фуллблайн чилу в пленту промахиваюсь, как бы фликом на кар в голову, там где одноголова торчит, я могу попасть. Ну, почему Hello, just... он б вышел он конченый все пацаны я наигрался Можно я не делаешь? хочу это конченые люди это я это фулки я глаза покрепче не бойся там бури вагона саджи его не спроса давай говорит о чем-то серьезном. давай-то дым выпустим прямо в воздух, куда не судим